Меня зовут Андрей Лоскович. Вот В руках у меня э, шлифт фирмы Мирка. Вот. Модель VeraS э, 650, вот. э -э... орбита 5 миллиметров. Вот ее вот. Э -э... чаша сама 150. Вот. А о чем я хотел вообще рассказать? Э -э... Любители у нас есть такие, которые. Любят шлифовать в углах ей, вот. А к чему это привело? К тому, что 150-й круг превратился в 125-й, вот. э -э Мало того, что это дорогостоящая вещь, так это еще э неудобно в дальнейшем при работе, потому что круги в дальнейшем при зацепе как начинают сразу рваться вот, вот так. Вот. то есть э вывод такой хотелось бы сделать, что вещь очень хорошая, работает вообще отлично, то есть. Радоваться я не могу. Вот. Основной минус это то, что э, круг сделан из мягкого не знаю, там, материала, который очень легко стирается. Вот. И еще один из минусов, хочу отметить, что вот этот вот э, провод от нее, он нигде ну, никак не фиксируется, то есть он живет сам по себе. И немножко неудобно, потому что перекручивается он вместе с проводом от пылесоса вот. и ну, создает небольшие неудобства. В этом. Вот. Ну и сейчас я прими с еще очень классный плюс нет, то, что никакой вообще пыли нет, то есть работаешь вообще отлично. Вот тебе я покажу, просто в нормальном участке, вот как это все работает, с ними видно тут вообще как оно. Фактуру не видно. Фактуру не видно, да. Ну вообще просто в целом. Процесс происходит, никакой пыли, все чисто, главное Главный результат вообще отличный. Вот регулируется здесь вот у нас кнопочки есть плюс-минус. Вот скорость там Так что покупайте отличный инструмент и будет у вас классный ремонт. Всем пока.